Что ты на меня смотришь, мадам? Это нормальный тигр, самый обычный Жду автобус Гуляю со своим другом и жду с ним автобус Что не нравится тебе, я не понимаю? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем снова в симулятор оленя. Вы помните, как два года назад я играл в эту игру, но теперь она обновилась и она стала еще упоротей. судя по всему. Я думаю, эта игра настолько великая, что она определит будущее, Вся игровой индустрии ведь это олень, олень из будущего. И что он может определить, кроме как будущее? Определи нам будущее олень! Его голова пытается указать нам на будущее. <свист> будущее стремится на дно. Ба! <свист> что это? Стоп! Это же симулятор оленя, причем здесь человек. Хорошо, давайте попробуем создать ему лицо. Еп, что это такое? Походу мы можем создать что-то отвратительное. Опа, огромные уши. И немножко скошен влево? А, Право, если смотреть, по, по его лево. По его праву, мое лево. Часто запутываешь, чье право, кому какое право принадлежит. Нет тут тебя прав! И у меня тоже. Кажется, я сделаю сейчас себя. Вот. Прям совсем я. Пусть у него будут красные спортивные штаны. Пусть у него будет красная спортивная обувь. И борода. Прям совсем я. Все, иди и радуйся жизни. Что происходит, черт подери, я вообще не понимаю. Едет машина. Сейчас забьет оленя. И я спас его! Себа жертвовал собой и подох. Но я рад, я счастлив. Ведь такая жертва, она не напрасная. Она того стоит. Мы спасли оленя, и теперь он должен поклясться отомстить за нас. Судя по всему, в этом прикол игры. Возродиться? Да. Что вообще происходит? Как эта вот заставка вначале связана вот с этим? Я не понимаю. Полицейский стоит. Оп! Простите, подвиг дал полицейскому. Как неловко. Он убежал. <свист> На первый взгляд, ничего нового, кроме той странной заставки, которая непонятно как связана все-таки с этой игрой, с этим миром оленя. А! Отлично, вы олень! Огромная лошадь! Оседлать! Почему лошадь такая огромная? Я просто через задницу ее пролез. Ну пойдемте. Я буду олень на белом коне Ну не совсем белом Оленье бедствия И нажать надо Бам! Мы набираем букву И зачем-то И что-то это нам даст Лошади на апокалипсис устроим Что происходит? Она так забирается на дом Судя по эффекту лучей Которые по краям экрана Это что-то эпическое происходит Мы уже очень высоко Что даже коала не ожидала такого поворота Собственно, конь продолжает идти наверх И меры не знает Я вообще не понимаю, что происходит Ладно, давайте попробуем что ты делаешь, конь? Он просто прыгнул внезапно и приземлился на посадочную полосу. Сюда нужно поставить... Корову и оленя. Коня в жопу. О, не лезь туда к нему. Нам нужно найти оленя. Так, олень это я. А вот корову бы еще найти. Побежали. Проси конь, я что лупанул его по заднице. Что в этом че-то тауне можно делать? Кнопки опять. Нам нужен... Я так понимаю, это какой-то пес. Пес и олень. Да, видите, это храм пса и оленя. Что ж, пойдемте искать. Но сначала мы, конечно же, возьмем этот прекрасный меч. Человек, телевизор. О! Все, это слэшер теперь. Давайте изничтожим это здание. БАМ! Все. За мной охота. Это мусора. Под вид овца. Бежим отсюда! Забираемся наверх! Оп! А что, если я ударю эту... Я помню, что с ней произойдет. И она сделает сразу, меня убьет сходу. Коала это мой финальный босс. Стоп, это же конь. Почему-то этот конь теперь маленький снова. Давайте оседлаем его. От. аккуратней. Это пони получается. Ты прыгать умеешь? Какой отстойный конь. Не способный ничто сделать. Давай, лети, как твой отец летал. И достоин его. Ладно, это жалкое зрелище. А вот лодка, с этим может быть интересно поиграть. Доступно дополнение в Steam. Я скачал обновление... И оно подплыло ко мне огромным крейсером. Так, так, так, покажите-ка мне его. Доступно после победы над Собакином. Станьте тигром. У -ху -ху, побежали. Ça, это еще смешнее. Что ты на меня смотришь, мадам? Это нормальный тигр. Самый обычный. Жду автобус. Гуляю со своим другом и жду с ним автобус. Что не нравится тебе? Я не понимаю. Так, он не встал. Тигр сдох во мне, Я олень вернулся, и во мне проехал. А Меня сбили, но магическая сила тащит меня куда-то вперед. Пожалуйста, помогите мне. А, <связано> не так. Все, поднимаемся, а что с фигня? Вот, берись. О, oh, да. Мы сбросили рога и отрастили два ствола. Расстрелять, расстрелять. Да елки зеленые. По яйцам, по лицу. Есть. Все, против нас овцы. Где они? Я не сдамся без боя. Я взял заложника, чтобы отбиваться заложником. Нападай. Хорош. Вы одолели мусоров. Это прекрасно. Катана. Уничтожить это здание. Тут должно быть что-то прикольное под ним. А, песта. Фигня полная. Я не этого ожидал. Снова полиция. Итак, на этот раз это полицейская машина... Медведь. Ну давай, иди сюда. С вместе. Так, использовать гранату. Бросить. Я бросил ее? Я ее не бросил. Я тебе не брошу граната, Поганые мусора, получайте. Вы одолели мусоров. И новая полиция за нами. Я не сдамся мусорам. Собака. Такая музыка величавая. Ну что ж, пойдемте, примем вызов. О, он такой огромный. Я, пожалуй, потоп. Ладно, я, я не боюсь. Я не боюсь его, я же олень. О, с ним еще огромные олень, Гигантский заяц и полицейский медведь. Что это такое? Нет, только не конструктор. О, Собакин. А с кем мы можем соединиться? У нас есть шанс выбрать кого-нибудь, с кем мы можем соединиться? Видимо, нет. Сначала надо вывести из строя всех овец. Вывести из строя всех овец. Вторая. вывести из строя овец. Овцы выведены из строя. Мы видим вскрытую промежность этого Собакина, и мы умерли. Какого, собственно, дьявола? Это рыба просто прилетела и напала меня со спины и убила. Чё за кал? Так, тигр, ты мне нужен. Призываю тебя. Тигр с пистолетом. Такой он модный, посмотрите на эту походку. Он такой красивый сегодня. И этот ствол так торчит, придает мне шары. Та-та-та-та-та! Здесь не хватает песни I of a tiger. Ведь я тигр, это прям мой саундтрек. И я буду тренироваться под него. Я должен отомстить за своего друга оленя. It's the Я готов. Все люди готовы, и рыба готова оседлать. Почему мы стали оленем? Все правильно, ведь именно олень должен отомстить Собакин. Собакин, иди сюда. Ты готов быть умерчленным? В какую мне сторону стрелять, я не понимаю. Возможно, мы должны машины вывести из строя. Мы можем нажать. Нажимайся, кнопочка. Есть. Все, мы лишили его руки. Теперь нужно вывести второе плечо. Есть. Давай, нажался, нажался. Есть! Ну что, Собакин, теперь ты не такой крутой. Вот что он делает. Он раскручивается. Я не знаю, что это значит. Он абсолютно непредсказуем. Я тоже. Ведь я хочу зацепиться за этой своей башкой. Вот так. Оп! Вы одолели Собакина. А теперь, пожалуй, пойдем сядем на нашего друга Тунца. Эй, Тунец, ты куда меня гребешь? Давай быстрее. Все, свали. Погодите, вот это что такое? Какой-то тостер на компьютерном столе. А, не знаю, не уверен, что это безопасно. Симулятор хлеба! А, мы просто теперь стали хлебом. Кто не смотрел мои выпуски по симулятору хлеба, которые были, не знаю, сколько лет, сто лет назад вышли? Они вот здесь, посмотрите. Нет, они вот здесь. Намажьте меня джемом, кто-нибудь! Не хотите мазать джемом? Тогда я намажусь вашей кровью! Ха-ха-ха-ха! Стоп, Собакин, нам нужно взять Собакина. Не дрыгайся, вот, взяли. И мне еще надо как-то уложить на эту кнопочку. Надеюсь, у меня получится. Типа засчиталось, да? Хорошо, мы сейчас что-то активируем зрите, ребят. Огромный бластер наверху. Оу, мы открыли какое-то четырехмерное пространство, судя по всему. Ну что, путешествовать? Во времени? Конечно, да. Что это такое? Я лечу к Евгению. О, я опять не туда попал. Опять опоздаю, видимо. О чем нам пытается сказать это будущее? Что все... Уйдет под воду. А, доступно после победы над кала гигантом будущего. Здесь тоже есть какая-то кала Вон она, голографическая кала Пластер будущего. Он кидается сушами, видимо. Не понятно, чем он, он. все подряд кидается. Кажется, я врубился. Я кидаю сушу и взрываю ее. Есть! Полиция из-за разрушенного здания. Они все мертвы. Она восстала из мертвых. Ба! Человец! А, электроовца, я все время не угадываю с названиями. Но мне кажется, Маил гораздо лучше. Ставь лайк, если ты так считаешь. Он порождает овец из своей магической клаки. В первую очередь нужно избавиться от него. А уж потом от овец. Вот так вот сейчас мы под него накидаем суши. Ни один человек не устает перед суши. Сражайся, сражайся, олень! Я почти с ним разделался! Да хватит порождать святых овец! Есть! Я убил его! Хорош! Новый апгрейд! Опять ко мне летит святой овец! Святой овец, я хочу исповедаться перед вами. Я убил слишком много овец. А, нет, нет, нет, не трогайте меня! Мы одолели их! Ох, молодец я! О, боже мой, во что превратилась моя голова? Машина смерти. И какие-то супер сапоги. Посмотрите, как они мне идут. И ты я могу теперь еще быстрее бегать. Твою мать! Такая скорость не снилась этому хомяку. Давайте заменим его. Умри, хомяк. Секунда, секунду. секунду. Побежали. Вот. Что происходит? Или сюда же не крутится? Мы просто так убили хоряка. Че, носорог? Попробуем с тобой пообщаться. А так, что ж, мы на нем. Попробуем по нему пострелять. Еще убью его. Что-то мертво в нем стало. Но кажется, ему все равно, да? Появился еще или носорог поменьше. Убив носорога поменьше, родился носорог еще поменьше. Это носорог матрешка. Открывается голова, выпадает носорог поменьше. Аккуратнее, с рогом. Он у тебя все-таки острый. Хорошо, еще меньше носорог. Если это ему предел. Причем самый маленький носорог оказывается самым крепким. Следующим из носорога выздевается. Это из винтуры, видимо. Ну, пожалуйста, подохнет и уже. Отсюда вылезло, что это такое? Что ж, мы пробудили внутри себя силу. И мы можем оседлать супербайк. Но мы оставили лазерный меч, а мы сами супербайк. Зачем нам? Какой отстой! Давайте спрыгнем. что то не нравится мне. Вот это вот прикольно. Посмотрите, как быстро мы здание выносим. Моментально. Итак, последнее. Полицейская отродье сейчас родится из земли. Кролик. Кролик. Бегемот. Что? Кролик внутри бегемота, который ходит на футуристичных ходулях. Ротоходок. Я принимаю твой вызов. Вот и настоящая футуристичная битва. Пей! Пачками мрут овцы. Однако я что-то не справляюсь. Меня все больше коцают. А, блин, я даже не понимаю, что происходит. Но гибель повсюду. Главное бежать в бок, все время по кругу. Медведи сдохли. Теперь этих троих нужно убить. Давай, ротоходок. Ну, подыхай уже. Есть! Я закидываю суши бомбами, и вот эту местность бегаю по кругу. И когда наберется достаточно суш, я взрываю их всех. Выдали? О, oh, нет, Собакин. Он сейчас оживет. Сейчас мы спустимся к нему в ад. Побежали. Я не боюсь. Внимание, уровни оленей, бедствия, снаряжение другие будут сброшены. Я готов. Короче, куда-то мы падаем. Сквозь пространство и время. О боже, что это? Где мы? Что это за стены? Король оленей. Вы в будущем. Так кто же из них по-настоящему не с будущего? Где это абсолютное будущее? Вот что мне предстоит выяснить. Я должен буду бить его просто вот так вот, как есть. В рукопашку. Может быть, аром рестлинг, не знаю. Может быть, в карты сыграем. А шея моя работает? Моя шея даже не работает. Он будет бить меня шеей. О, нет, у него есть все. А мне? Забрать. Ты зря заспаунил эту саблю, бетч. Черт, черт, черт, черт, черт! У него оружие! Так, забираем саблю. Перед саблей ты не устоишь. Черт, черт, черт. Да! Повержен, бэч! Ведь повержен? Он встал. Проклятие оленя! Это очень крипово Выглядит. Я не знаю, что мне делать, надо бежать. У меня половина ХП. Я не могу бить по этому оленю, но могу бить по основному. Погибель! Погибель! Нет! Нет! А, мы прямо отсюда. Вы в будущем. Вот кем я стану в будущем. И мне это очень нравится. Я хочу стать таким. Поэтому я должен убить себя в будущем, чтобы стать собой в будущем. Чтобы занять его место. Просто бей его. Все. По щам надавал, он упал. Продолжаем бить по щам. Мне кажется, это самый эффективный способ. Щам его аккуратненько так просто вырежем. А, Все, он подох. Вот теперь я могу убить самого духа оленя. Он сейчас старается. Главное не бояться, оказывается. Просто бить. Продолжаем бить. Продолжаем бить. Я победил. Так просто... Я убил сам себя. Вот она, плохая концовка. Видели, у меня появились очки? А, нет, вон я. О, боже мой. Это новый город. Они собираются воедино. Пошли в жапу рога. Мне не нужны. Собакин! Он мой друг, надеюсь. О -о -о. Да, не все мои друзья. Надеюсь. У -у -у, мы сейчас будем двумя годзилами сражаться. Как играть? Погодите, я не готов. Эй, слабая атака. W, барьер, сильная атака. Давайте попробуем вот сильную атаку. А он барьер... Нифига себе. Хорошо, и ты понимаешь, что особо барьер ничего не дает? А, по заднице, да больно. Вот так, вот так себе. Просто сдохнем. Четыре против трех. Есть! Ну давай, делай свой ход. Прекрасно. Слушайте, я прям взмок аж. Вот это эпичный бой. И в этом драма даже есть такая. Swallow this. Стрелять или нет? Конечно, стрелять. Но ведь я фактически выстрелил. Самого себя. Нет, я похороню его с почестями. Покойся с миром. А, я прям так его засуну под эту штуку, под эту плитку. Немножко грустно мне. Несмотря на то, что эта игра полнейший бред, мне все-таки грустно. История меня зацепила. О, ни хрена себе. И сейчас мы возьмем его очки. И все, что нам остается теперь, это ждать, когда придет очередной я. И продолжит этот круг порочный. У меня нет выбора. Ведь я олень из будущего. Симулятор оленя. Глубоко. Охренеть, мне даже понравилось. Реально, мне понравилось. Вот это было очень круто несмотря на то, что это полная дичь. Я думаю, это прям прекрасное место, чтобы закончить видос. Если вам понравилось, друзья, поставьте лайк. Пишите, хотите ли вы, чтобы я продолжил играть в эту игру, открывать новые секреты, новые концовки. Это было сильно. Это было прекрасно. Подписывайтесь на канал и вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин и всем пять!